Много лет назад, когда мне было 20 лет, я пережила необычную ситуацию. Был вечер. Я была чем-то очень сильно обеспокоена. В этот момент находилась на съемной квартире, сидела неподвижно, в течение нескольких часов в ожидании, и душевное состояние было максимально тревожно. Мой взгляд был сфокусирован на серванте, когда пик тревожности достиг максимальной точки. Одна из полок практически взорвалась. И все содержимое серванта рухнуло и разбилось в дребезги. Я страшно напугалась не только страшного грохота и грома, сколько от четкого ощущения того, что этот тарарам я спровоцировала сама своим же состоянием. Хотела вас спросить, как это можно интерпретировать? Можно ли или нужно как-то попытать развить такого рода качества? Для чего могут быть полезны и как можно применять во благо такие способности? Вот такой большой вопрос, коллеги, и действительно это прекрасно, прекрасный, э, прекрасный сюжет и прекрасную историю рассказала нам Александра, почему она прекрасна, несмотря на то, что она, в общем-то, ее напугала. Это говорит о том, что все-таки в человеке еще остались эти способности, умения, силы и мысли управлять материальным миром. И вот здесь Александра в своем вопросе очень четко и... Э, очень точно описала, как это происходит. Мы этому свойству, к слову сказать, учимся на самом первом курсе умение управлять вниманием. Там у нас есть специальные упражнения, которые помогают достичь такого эффекта, но уже, конечно, контролируемый собственным сознанием, в состоянии полной осознанности того, что ты делаешь. Здесь с Александрой случилось состояние непроизвольного, выброса энергии, которая сформировалась вследствие долговой и усиленной, усиленной концентрации на одной и той же точке. Вот Александра описывает, что она долго, долго, время, несколько часов смотрела в одну и ту же точку. Здесь мы с вами, коллеги, понимаем, что в такое состояние сознание может впасть, но не на ровном месте. Это значит, что с сознанием что-то произошло. Настолько что-то стрессовое очевидно, что заставило его буквально свернуться в очень плотную точку концентрированного внимания. Когда наше сознание функционирует в свободном и спокойном режиме, вы сами знаете прекрасно, что мы очень любим думать несколько мыслей одновременно. Потому что думать одну мысль скучно, надо их обязательно менять туда-сюда, как блоха по тулупу -ту ямщика прыгать. Ну, это так интереснее жить, потому что здесь ухватил, здесь ухватил, здесь подумал, здесь подумал, потом все соединил, потом опять развернул. Ну, процесс же. Но так состояние себя ведет, когда оно не боится так делать. А вот когда оно боится так делать, оно делает напротив. Оно становится этой плохой. Оно концентрируется по максимуму, сжимает весь свой энергоинформационный ресурс э, в точку... Последнего сохранения, что называется. Если сейчас что-то случится, я вот это вот сохраню, оно не в большом объеме, а потом, когда все, все закончится в новое энергоинформационное пространство, я опять разверну. Как вот информация, которую вы, например, переносите там с, с, с одного ноутбука на другой ноутбук. Все закачали в одну флешку, вот она, одна точка. И вот так случается именно в, поряд... в момент, когда ты понимаешь, что сейчас, наверное, что-то закончится старое, и начнется новое. Сознание сконцентрировалось, и произошел этот выброс. Когда очень много информации, она имеет свойство накапливать к себе очень много энергии. Когда разум сконцентрирован взглядом на одной и той же точке, он понимает, это точка, куда надо перенести, Свой энергоинформационный потенциал, то есть свою энергию, которая скопилась уже в избытке, потому что она не тратится, вы уже не прыгаете своим разумом, она вся сконцентрировалась в этой точке. Это как взрыв сверхновой. Там энергии столько, что она больше не может копиться в эту материальность. И тогда происходит вот этот выброс. Когда первый раз с этим вопросом сталкиваешься, конечно же, это немножечко страшно. Но когда научишься ну, этим управлять, то все происходит уже более приятно для разума и тела. На этом эффекте основан эффект телекинеза, которым многие э -э владеют, даже не зная того, что они этим владеют. Но самое главное, что этим, это свойство, если его правильно развивать, что может быть использовано в реальной жизни ну, очень много где, начиная от управления как бы, окружающим пространством, его материальностью, в том числе и людьми, так и целительством, так и, наоборот, собственной защитой. Потому что пустить, например, импульс воли в своего врага или обидчика и оттолкнуть его от себя, это, знаете, обидчик или враг, он, в общем, не может такого не почувствовать, а его сознание не может не испугаться, что, в общем-то, является для вас определенным типом оружия. То есть по-разному можно его научиться применять. Есть, все зависит от ваших целей и задач. Но то, что ваше сознание обладает этим качеством хотя бы потенциально, и вы способны концентрироваться по нескольку часов, это говорит о том, что вам обязательно нужно развивать эти свойства. Многие коллеги описывают подобные концентрации внимания, например, у того же Кастанеда. Это было описано как возможность например, даже вскипятить воду вот таким вот выбросом мгновенным импульсом энергии, которая просто избыточно и выходит по вектору внимания, по вектору намерений, который выстроен вашими глазами через ваш визуальный э, канал, куда вот, мол, взглядом уперлись, туда вот, туда эта энергия пошла. В данном случае бедный сервант, но она могла же упереться и в какое-то другое место. Просто вам в том состоянии сознания для концентрации понадобилось несколько часов. Но чем больше вы будете развивать это качество, тем больше будете практиковать этот навык, тем с каждым разом меньше и время, меньше времени вам будет необходимо для того, чтобы собрать такой пучок энергии и направить его в том направлении, который нужен вам. Просто для всего нужна практика. Напоминаю, коллеги, что а, и вы в свое время на ножки встали и пошли тоже не сразу. Понадобилось некое время. Здесь тот же Принцип.